дорого, 300 рублей в час, как катамаран стоит, только мотор, моторная лодка с личным водителем вот, и в принципе вот плывем, как раз кораллы Видны? вот отсюда даже видно достаточно красивый вид в принципе там и рыбы плавают даже какие-то Я вот здесь вот сяду, поснимаю. Вот плывем мы вот туда, вот прямо, там на... около берега есть коралловые рифы хорошие, можно снимать хорошо. В принципе сейчас более-менее прохладно, ветерок дует, и поэтому э, как бы не так жарко будет вот плавать и даже сидеть вот просто на солнце. быстро, наверное километров может быть так 10-15, может 20 даже не знаю, ну в общем не очень быстро лодка идет, но в принципе оно быстрее не надо, поэтому как бы спокойно идешь, спокойно наслаждаешься видом, в принципе очень даже хорошо. Ну, вот здесь вот как бы дикие пляжи, здесь нет вообще но ну, ну, никого. Здесь там некоторые люди уходят я имею в виду, что магазинов, никаких там кафешек, ни, ничего нету. То есть только купаться здесь. здесь достаточно быстро меняется То есть есть прям мелководье А есть прям вот очень даже глубоко Метров наверное, 8-10 сразу становится Ну вот опять пошли кораллы В принципе видно, да? шугается так Сейчас где-нибудь остановимся и, наверное, поныряем с маской, чтобы там все как бы лучше увидеть. Я взял специально вот э, вод защитный чехол сегодня, чтобы не, ну, не замочить камеру. Сейчас поныряем. всем welcome В принципе, нормально сейчас. достаточно хорошо видно, только маска немного пропускает воду, а так в принципе нормально. Но я бы лучше без жилета поплавал, так как он не дает занырнуть глубоко. Вот. Но говорят, что здесь ядовитые кораллы, есть кораллы с ядом, то есть ядовитыми иглами, поэтому опасно трогать их руками, из-за этого дают жилеты, чтобы люди не могли наступить на них ничего там а, чтобы все нормально было вот поэтому в принципе так вот и плаваем вот. Ну, сейчас еще немного поснимаю